Зимняя сессия в самом разгаре, однако зачеты и экзамены – это не повод забывать о самом главном зимнем празднике. Посещая научную библиотеку, студенты и сотрудники КФУ смогли принять участие в новой университетской акции «Что читает университет?» и «Нарядить елку». Вот только главным украшением мероприятия стали непривычные игрушки и гирлянды, а пестрые ленты, каждый цвет которой символизирует литературный жанр. Эта елочка несколько отличается от новогодних традиционных. Здесь не оставляют записок Деду Морозу, а вешают вот такие ленточки. Именно по ним мы узнаем, что же читает Казанский федеральный университет. Ну что ж, мой выбор сделан. Какая литература больше всего интересна сотрудникам и студентам Казанского федерального, этот вопрос пока остается открытым. Однако научная библиотека КФУ ответит на него уже совсем-совсем скоро. Мы приготовили книжечки, каждая книжечка со своей, со своей тематикой и с разноцветной ленточкой. Каждый читатель подходит, берет ленточку по своему предпочтению и вешает нашу елку. Елка у нас предновогодняя такая тематика. В акции приняли участие студенты и сотрудники со всего университета. Это люди разных специальностей возрастов, со своими вкусами и предпочтениями. Сложно даже предположить, какую литературу предпочитает большинство опрошенных. В сфере работы приходится читать экономическую литературу, хотя в принципе она тоже интересна, но в свободное время люблю читать детективы. Мне нравится загадка, нравится делать определенные предположения и в конце книги понимать, понимать. Угадал я или нет? Дома семья читать начала из-за того, что, ну, как это, нужность и года пять назад. Потому что она полезна в, в обыденной жизни и вообще применяется. Ну, есть применение куда применять. Что приключения, например, для меня я не знаю где применять в своей жизни, да, только если погружаться в свои какие-то мысли. Литературные предпочтения опрошенных участников приятно порадовали. Статус одной из самых читающих стран еще раз подтвержден. Ведь если молодежь по-прежнему чтит классиков и полезную литературу, то культурный уровень молодежи не упадет. Аделя Шмилова, Руслан Урозаев, Универ